Я вас приветствую. Меня зовут Виктор Назаров. Я бы хотел попросить вас прослушать песню, которую я сейчас исполню. И после того, как песня закончится, я бы хотел, чтобы вы оставили свои отзывы и комментарии на тему может ли существовать дальше эта песня и есть ли у нее шансы, чтобы быть в качестве участника авторской песни. То есть могу ли я с этой песней выйти на конкурс авторской песни. Итак, я поехал. <музыка> Клен развернул листья свои, словно ладони их прижимает, будто со мной заговорил. В этом зеленом бушующем мая, а я возьму своей рукой его поглажу лист зеленый и поделюсь своей тоской неразделенной. Где же ты, моя печаль? В какую даль ты ушла? Может, я просто тебя покину. И наверху в облаках Я спрошу, как дела? Ты знай, что я тебя помню, Свою богиню. И наверху в облаках Я спрошу, как дела? Ты знаешь, что я тебя помню свою богиню. я не удел, так повелось. На расстоянии я пребываю, ты далеко, мы с тобой прось. И расставание не видно и краю, а я держу гитары, гривны ребера дарю тебе мотив полной надежды. Где же ты, моя печаль, в какую даль ты ушла? А может, я просто тебя покинул? И наверху, в облаках, я спрошу, как дела? Ты знай, что я тебя помню, Свою богиню. Где же ты, моя печаль, В какую даль ты ушла? А может, я просто тебя покину? И наверху, в облаках, Я спрошу, как дела? Знай, что я тебя помню, свою богиню, и наверху, в облаках, я спрошу, как дела, ты знай, что я тебя помню, свою богиню. Всем спасибо за прослушивание. Итак, жду от вас комментарии и отзывы.